Среди основных факторов, которые влияют на выбор источников привлечения начальных инвестиций, выделяют следующие – организационно-правовая форма бизнеса, отраслевые особенности бизнеса, которые включают уровень конкуренции, материалы емкости привлечение IT-технологий. К сожалению, этот источник стартового капитала доступен не всем, ведь даже при самых благоприятных условиях, чтобы накопить на стартовый капитал, может уйти 2-3 года. За это время эффективность проекта может значительно понизиться, на рынке могут появиться новые конкуренты, а порог входа вырастет. С целью поиска партнеров и потенциальных инвесторов можно поискать информацию на специальных сайтах или отдельных рубриках о финансовых порталах. На этих ресурсах будущие предприниматели описывают свои проекты без указания каких-то стратегических моментов. Более оптимальным вариантом будет, конечно же, если вы будете вкладывать в бизнес человека, который вы уже знаете. Но в любом случае оформите ваши финансовые отношения юридическим договором. Могут найтись фирмы или частные инвесторы, которые готовы вложить инвестиции в вашу раскрутку. Они могут руководствоваться какими-то знакомствами, верой в вас как предпринимателя или желанием взять под контроль будущего конкурента. Но обычно это желание получить максимальную доходность от своих инвестиций. В любом случае нужно внимательно изучить условия, на которых вам предоставляются финансовые ресурсы, чтобы не уходить в юридическую или финансовую ловушку. При этом сразу подготовьте документы на имущество, которое вы готовы предоставить в залог или найдите своего финансового поручителя. В качестве залога могут подойти объекты недвижимости, машина или права собственности на другое имущество. Учтите, что имущество будет оцениваться не по балансовой, а по рыночной стоимости, поэтому сразу будьте готовы к оценке. А перед обращением в банк грамотно оцените свои финансовые показатели, чтобы повысить шансы на получение займа. И подайте заявки не в одно финансовое учреждение, а несколько.